Добрый день! Продолжаем рассматривать программу DAMFOS SO4.1 BASIC Ну и здесь вариант лучевая система Итак, мы подобрали и отрисовали Приступаем к расчетам Так, ну вот видим у нас какие-то ошибки появились Ну Практически те же самые, что и в предыдущей версии периметральной системы поэтому сразу же идем так мы сюда идем в общие данные ну и добавляем ну, во первых учитывать авторитет учитывать авторитет на насосных группах так дальше в источниках опять ставим то что мы забыли поставить 350 так мы ну здесь повторяем можно 100 можно 0 поставить, пока так в арматуру мы поставили ну и идем обратно и начинаем опять расчет Так, смотрим ошибки. Так, ну и эти ошибки исправим уже в следующем видео. Так, ну здесь единственное в помещении, то есть избыточно ну, здесь, потому что много а, транзитных линий в помещении поэтому здесь уменьшили ну а это вот то же самое что было в предыдущем варианте предупреждение это серьезное предупреждение вот избавимся от серьезного предупреждения в следующем видео всем спасибо за внимание и до следующего видео до свидания